Ну, торт вообще просто у меня когда маленький, блядь, сука, еще упал на пол, ну и хрен с -то. ним, невкусный торт, его не жалко растоптать, да? у меня очень был, сюда сюда приходил с татом, там, прадский, знаете, раньше был, шталадный, с таким тоже сказки приходил. Какая-то, суток, друзья. Это была сказка, понимаете? Это была в детстве у меня сказка. А это, блять, какая-то не знаю. Это не сказка, а какая-то, блять. Плохая сказка, друзья, вот. Плохая сказка. Тут один этот соевый крем. Я не знаю, какое там пальмовое масло, блядь. И все и больше ничего здесь нет. даже вот, видите. Ничего больше есть, такого нету ценного.